Вот горная сосна Это кустовитая сосна. И она тоже формированная. В принципе, горная сосна растет кустом. высота. А здесь ее формируют штамбом, То есть сделали стволик. И обрезают веточки на полу, полусферу. Чтобы она была вот таким деревцем на ножке. В результате у нас получается Такое компактное и красивое растение Сделать это очень просто Сейчас пока. Вот сейчас начали вылезать свечки Небольшие пока, да, свечечки Которые станут новыми побегами Они будут вылезать в течение всего мая Станут большими достаточно Может быть 15 там, сантиметров длиной а к концу мая числу, к 20 или около того, из них начнут вылезать новые иголочки Каждая такая свечечка – это будет побег с иголочками Вот когда-то каждый этот побег был тоже такой свечечкой И вот в момент, когда начинают вылезать иголки в Подмосковье, это 20-25 мая, ну может там до 1 июня Когда только-только появляются маленькие иголочки из этих свечечек, их укорачивают на длину 2-3 сантиметра от основания Вот... Их укоротят, иголочки вылезут, и получится вот такая пушистая компактная подушка из нескольких веточек укороченных. На конце каждой обрезанной свечечки образуются новые почки. Как и здесь они образовались. Вот в прошлые годы их точно так же пушили, точно так же подрезали. Вот, можно обратить внимание, вот это вот прирост прошлого года. Он был более высоким. Его подрезали, образовались новые вот такие почечки. И дерево становится более густым и компактным В результате, вместо того, чтобы расти свои 4-5 метров, как и положено Она имеет высоту чуть больше полутора метров Метр шестьдесят, метр семьдесят Можно ее, в принципе, выше не пускать Когда-то на стволе тоже были ветви Вот, видны небольшие утолщения от мутовок, от групп ветвей Постепенно все они были вырезаны и был сформирован штамп высотой около 60 сантиметров вот места где были ветви еще остались следы от этих ветвей ну сейчас вот это штамбовая горная сосна конечно ее необходимо было подвязывать к опоре к палке первое время пока ствол не утолщился но сейчас она держится самостоятельно очень пластичные растения не обязательно их обрезать только по приростам этого года Их вполне можно обрезать на любые побеги где осталась зеленая хвоя где есть зеленая хвоя допустим если какие-то веточки у нас торчат слишком высоко мы легко можем обрезать их вот так и здесь сформируются новые почки которые в дальнейшем дадут новые побеги если нам хочется чтобы наши деревце было более компактным мы можем обрезать его смело. Ничего в этом страшного не будет. Здесь сформируются новые веточки. Новые почки и в дальнейшем новые веточки. Потому что каждая хвоинка это зачаточный побег. Вот так выровняли вершину нашей шаровидной горной сосны. Падать в обморок не надо. Для сосны эта операция безболезненна и даже полезна. Она будет только более густой, компактной и пушистой.